Любитель знаменитого сыра Дорблю и ради его голубой плесени готовы на подвиги, предлагаемый рецепт, как приготовить Дорблю в домашних условиях, поможет обеспечить семью вкусным продуктом. 1. Перед тем как приготовить Дорблю в домашних условиях, хорошо вымыть руки, они и вся посуда должны быть очищены от бактерий, каждый раз, прежде чем притрагиваться к продуктам, необходимо руки протереть спиртом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты: молоко домашнее, 8 литров, мезофильная закваска, 4 чайных ложки, сычужный фермент, 4 чайных ложки, плесень пенициллиум раку и Фарти 0,01 грамма, соль, 2 чайных ложки, количество порций 10. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Буду скучать без вас.